Йога Нидра номер два. Пространство Чедагаша, внутренний космос. Уделите себе 30-40 минут, чтобы вас никто не беспокоил. Отключите мобильные телефоны. Постелите одеяло или коврик для йоги. И ложитесь в шавасану. Устройтесь поудобнее, чтобы потом не двигаться. Ноги выпрямлены и расслаблены, стопы слегка расставлены, руки лежат вдоль туловища ладонями вверх, закройте медленно глаза. Помните, что самым важным фактором успеха в йога-нидре является умение слушать и сознавать. Вся ваша активность должна быть сведена к минимуму, только к способности слушать. Вам не нужно контролировать сон, так как вы сами контролируете свои видения. Прикажите себе мысленно «я не буду спать», я буду только слушать голос. Повторите эту установку еще два раза про себя. Разрешите себе стать спокойным и уравновешенным. Прочувствуйте, как покой разливается по всему телу при выдохе.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 Перемещайте внимание от звука к звуку, улавливайте звуки снаружи помещения, затем постарайтесь расслышать еле слышимые звуки внутри здания. Осознайте, что вы находитесь внутри этой комнаты. Не открывая глаз, представьте ее четыре стены, потолок, пол,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 Сформулируйте ее четко, ясно и решительно. Повторите ее мысленно трижды, искренне и убедительно. Когда эта практика будет заканчиваться, вам следует повторить эту формулу так, как вы сформулировали ее сейчас, ничего не меняя в ней. Итак. Сформулируйте формулу вашей твердой решимости. А сейчас перемещайте сознание сквозь различные части тела так быстро, как это возможно. Не забывайте повторять мысленно то, что вы слышите. Практика всегда начинается с правой руки большой палец правой руки, второй палец, третий палец, четвертый палец, пятый палец, ладонь, зафиксируйте ладонь сознания, тыльная часть ладони, запястье, рука до локтя.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 Рука до локтя, а локоть, предплечье, плечо, подмышка, левая часть талии, верхняя часть левого бедра, нижняя часть левого бедра, коленная чашечка, икроножная мышца ладышка, пятка, подушва левой стопы, подъем левой стопы, большой палец, второй палец, третий палец, четвертый палец, пятый палец переходим к спине просмотрите мысленным взором правую плечевую лопатку левую плечевую лопатку правую ягодицу левую ягодицу область позвоночника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 Вся передняя часть туловища, живот, грудь, все туловище в целом, вся голова, все тело в целом, все тело тело мысленным взором просмотрите все тело и то ограниченное пространство на котором оно лежит ваше тело в определенных точках соприкасается с полом прочувствуйте эту плоскость контакта с полом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 между икроножными мышцами и полом, между пятками и полом. Постарайтесь прочувствовать ощущения всех точек соприкосновения тела с полом. Пожалуйста, не спите, осознавайте свои ощущения. Теперь переместите свое внимание на веки. Прочувствуйте узкую полоску, которая соединяет верхние и нижние веки. Зафиксируйте это ощущение. Перемещайте свое внимание дальше к губам на узкую линию, соединяющую их. На пространстве между ними. Пробуждаем ощущение тяжести. Каждая часть тела становится все более тяжелой. Тело постепенно все больше вдавливается в пол. Тело... Очень отяжелело. Тяжелое тело. Пробуждаем ощущение легкого тела. Тело становится все более легким. Все части тела почти невесомы. Тело стало таким легким что поднимается над полом. прочувствуйте ощущение легкости и воздушности вашего тела. Тело обволакивает холод. он проникает внутрь и вам становится холодно. Представьте, что вы ходите зимой босиком по холодному полу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 Нестерпимая жара, солнце печет немилосердно, нет нигде тени, чтобы укрыться, тело горит от зноя. Вспоминаем какое-нибудь прошлое ощущение боли и концентрируем внимание на этом ощущении. Это может быть боль физическая или душевная. Но постарайтесь прочувствовать ее опять. Теперь вспоминаем о каком-нибудь приятном ощущении.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 Отвлекитесь от ваших воспоминаний и мысленно сосредоточьте свое внимание на пространстве по ту сторону ваших закрытых глаз, то есть на пространстве внутреннего космоса, чидакаша. Вообрази перед собой безгранично расширенный экран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 Вы начинаете спускаться по этим ступенькам все глубже и глубже. Ваше ухо улавливает какие-то странные, шипящие и свистящие звуки неведомых насекомых и маленьких животных. Белое окошко света вверху колодца все сужается и, наконец, совсем исчезает и вас поглощает кромешная тьма внезапно вы увидели большие зеленые глаза которые смотрят на вас и щурятся вы слышите хлопанье крыльев и хохот совы вас окружает рой светящихся насекомых но никто из них не дотрагивается до вас вы прикасаетесь к стенам, они сырые мшистые. Внизу колодца тусклое, прозрачное свечение. Наконец вы достигаете дна колодца, бежите по тоннелю и выходите на золотистую отмель океана, безграничного и безмятежного.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 Сосматривайтесь свой черный космос внимательно и вместе с тем отрешенно. Будьте немым свидетелем, не вовлеченным в систему взаимосвязей. Отпустите поводья своего ума. Пусть он бредет свободно. Не заставляйте его подчиняться. Ваш ум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 ничего в ней не меняя, четко, уверенно и лаконично. Повторите это утверждение трижды. Возвращаемся к дыханию.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 Ваше ухо улавливает посторонние звуки с улицы. Пробуждайтесь для внешних восприятий. Потянитесь всем телом. Прочувствуйте, что вы окончательно вернулись во внешний мир. И лишь тогда открывайте глаза и медленно, без резких движений, садитесь. Практика йога Нидры окончена. Хариом Тацат.